Ну, Если... У вас этот сыр просрочен дважды. Он... разбираться? Он Здесь, у вас а... просрочен дважды. Я даже не буду разбираться. Первый, по сроку годности от производителя. Второй, он у вас годен. Сколько реализация? Срок реализации 12 часов. В 7 утра 12 числа сегодня. Он уже был негодным. Правильно я понимаю? Ну, да, его надо было перепалить. Ну, но... да, его надо было перепалить. Перепалить? Почему не угодно? А теперь расскажите еще раз. Вы перепосовываете в нарушение стампина сыр. Правильно? Не утилизируете просроченный товар, а переполечиваете, делаете из него якобы свежий и новый, обманываете покупатель и продаете. Правильно вы сейчас сказали? Я да, правильный. Мы не да, у да, правильно? У нас сыр каждый день. Еще, ну, вот так, Еще вот так, раз повторите. Каждый день пальмовый выем сыр. Ну я понимаю, что весь остальной сыр банально по сроку реализации. Да, у нас просрочен. Что вы сейчас планируете с этим сделать? перефольцуем и поставим на место. Да? Да? Ну скажите, да, переполечивайте каждый день и ставите на место. И он получается уже как будто бы свежий, а не просроченный.